всем привет сегодня буду рассказывать а, как можно исправить ошибку что он сам выключается или перегружается в какой-то ну, каком-то времени через пять минут через десять минут через час через два а, но ну, это в принципе не трудно делается но может быть не из-за этого может быть просто грязный пыль забилась, процессор перегружается нагревается и начинает перегрузка это значит надо его чистить или не, не можете сами то надо его сдавать в ремонт или вызывать мастера который это все делает а, плюс к этому если не хватает термопасты термопаста то же самое а, плюс к этому там видеокарта термопаста и плюс к этому процессор сам а, еще плюс к этому может быть что проболи это понятно почистить контакты на оперативной памяти могут от старости кислиться и на видеокарте то же самое в принципе но если вы не умеете естественно это делать естественно надо будет вызывать или просто напросто просто вести вам в принципе не сложно но каждое свое естественно первое что можно сделать если у вас не хватает естественно блок питания например можете сделать высокую но естественно она спрятала ее не увидите никак она вот здесь вот ну, естественно сюда нажмете потом это электропитания. Здесь у вас будет э, на ноутбуках будет стоять 4 э, с батарейкой без батарейки. Если у вас батарейка плохо работает, то естественно сделайте все везде, никогда. Здесь дополнительное электропитание. Здесь естественно, здесь будет написано 20 минут. Поставьте вообще полностью все девятки. Так что будет он у вас компьютер а сам диск винчестера не будет включаться ну пара ну, тут в принципе он сам все ставится после этого когда высокая ну естественно здесь три девятки делается ну, естественно сохраняем и в принципе готовым вот потом может быть еще что в системе если у вас например семерка или десятка корявая ну а корявая это та же самая что может быть где-нибудь скачали с интернета может быть пиратская еще раз говорю может быть корявая сами делают вот, ну, многие делают сейчас они умники все делают все на семерке она уходит вот здесь нажимаете вот так это на семерке. На десятке совсем другая система стоит. Вот это на десятке. Это на семерке может быть. Пишите вот это вот. Так вот. СВК ЭХК. И нажимаете Enter. Ну и то же самое и здесь можете писать. Будет очень смешно, конца, на нашли... Ну и ждем естественно. Ну вот в принципе он сделал полностью диагностику компьютер. Но у меня то видите как какие файлы испорчены ну это ничего принцип важно страшного а, но ну, вот если у вас будет написано исправление будет после перегрузки то тогда хорошо но еще одна из проблем в этих компьютерах на базе отлона азусы принцип ну как на базе отлона это процессоры когда отлоны стоят на базе у них болезнь если что такое -то, то косяк они будут перегружаться в основном у них косяки только через жесткие диски идут если какой-то кликстера у него начинает тормозить жесткий диск ну, кое-какие нарушения начинает перегружаться так потом да клекстора естественно там если пол диска портится то его как бы можно излечить и сделать но будет перегружаться или он перегружается потом сразу на безопасный режим. Это то же самое. У них такая же болезнь. Ну, в принципе, это только надо или мастеру, или привести куда-то, или просто вызвать, который умеет это все делать. Без сервиса и центров всяких. Пока. Всем до свидания. Подписывайтесь. И кому-то помогло, ставьте лайки.